Сегодня идет бюджет во втором чтении. Мы пытались его подправить, и своя программа «Наш бюджет развития» лежала на столе во всех комитетах «Единой России». Но отмахнулись от всего. Я думал, ну пойдут навстречу детям войны. Мы сейчас их вот собрали, здесь лечим, помогаем. Жалкие пенсии отказались. Но пойдут навстречу всем беднякам, ведь прожиточный минимум 13 копейками ничего не решает. Надо 25 тысяч, и тем не менее отказались. Мы просили их, давайте поддержим народное образование и наши уникальные законы. Тоже отмахнулись. Нет никакого полноценного нормального диалога. Меня больше всего поражает, что они говорят, вот выполняют послание президента Путина. Они его гробят этим бюджетом беспощадно. И нагло. Чтобы выполнить послание президента, надо выйти, как он говорит, на мировые темпы. Они выше 3%. А у нас 10 лет подряд меньше 1%. Надо, чтобы войти в пятерку, надо иметь темпы 5-7%. А мы с такими темпами будем в лучшем случае 15-й в этом мире. А это означает полный провал политики, которую проводит нынешнее правительство. Более того, прикрываются всякими провокациями, раздули эту ситуацию, связанную с охотой на лося до такой степени, которой никогда не было. Я посмотрел это дело, дело быстро сшили за три недели. Но Рашкин открыто сказал, я готов давать показания. Я ему сказал, была охота, была охота, стрелял, стрелял. Я говорю, иди и высказывай. Он поехал на родину, где 20 лет охотился подряд своим друзьям и товарищам. Куда делась лицензия? Я говорю, разберите. Кто у вас сидел на хвосте, поймите. Каким образом заорали через 15 минут все службы и все средства массовой информации? На мой взгляд, это хорошо организованные, продуманные провокации, которые требуют комплексного расследования. Поэтому, прямо сказали, любой депутат нашей фракции готов снять с себя непокосновенность и следствию доложить нашу точку зрения и взгляды. Но мы требуем комплексного и всестороннего расследования этого инцидента. А когда шьют сплошь и рядом уголовщину, для нас это неприемлемо. Мне ее шили несколько лет, 10 лет подготовили, но слава богу многие талантливые люди в стране вступились. Это шили быкову нашу Валерию, которая шел на выборы губернатора на Камчатке, дали 9 лет, ни за что. Я когда сказал, что мы восстанем против этого, пересуд снова быкову выпустили. Это шили Левченко и сыну. Левченко, который за 4 года удвоил бюджет, заставил Дерибаску платить налоги и чипизировал лес. Сына посадили у Левченко и посадили министра, кто занимался лесным хозяйством. Сын сидит в матрешской тишине абсолютно по надуманным показаниям и так далее. Я обратился к президенту выпустить, у него маленький ребенок. И тем не менее, даже и тут не проявили милосердия. Это шили Казанкову. В Лучшее предприятие Мариэлла. Эту шайку возглавил Маркелов глава республики. Я принес президенту все документы, связанные с этим. Все поручили ФСБ, расследовали. Маркелов получил 13 лет строгого режима, сидит сейчас в Тверении. Это шьют сегодня Грудинину каждый день. 1300 судов прошло. Сейчас обложили со всех сторон, даже пытаются отнять квартиры у всего коллектива. якобы не по той цене коллектив продал несколько лет тому назад. Продавали по той цене, которую правительство указало. Продавали всем. От детского сада, нянечек до токарей и поливодов. И тем не менее. Все это в Вахханале связано с одной простой вещью. Она связана с тем, что Единая Россия не может предложить стране ни новый финансово-экономический курс, ни новую бюджетную политику, ни защиту тех, кто требует особого внимания детям, женщинам и старикам. На мой взгляд, вчера то, что принесла прокуратура, попахивает очередной расправой. Там нет ничего, что связано с реальной ситуацией, которая сложилась в стране. Мы передали генеральному прокурору целый пакет документов, в том числе и по хозяйству Грудинина. Там написали свое заявление 336 работников. И я надеюсь, что в четверг вместо, вместе с Лосем принесут и ответ, как идет расследование попытки рейдерского захвата Саблинско-Полихатовской группой э, этого уникального предприятия. Они нацелились не случайно, но расширили масштабы этой деятельности. Я хочу через вас еще раз обратиться к генеральному прокурору. Мы ждем официального ответа, какая бригада сформирована для расследования. Сейчас новая атака идет на Тимирянскую академию. Лучшие академии, великолепные земли снова пытаются в центре Москвы отхапать эти земли, вырубить сады и леса. Тот сад, который академик Кашин, он углавляет здесь комитет, сам сажал, уже застраивает железобетонными коробками, вырубая плодово-ягодные плантации, нанося, нанося невиданный ущерб для природы. Мы сегодня практически все подписали новый лесной кодекс. Мы давно на нем настаивали. В этом году загубили 18 миллионов гектаров леса. Путин, выступая на Международном экономическом форуме, сказал, мы бережем лес. Вот будет самым важным его решением в этом году, если он поддержит этот кодекс. Он возвращает лесников, увеличивая пять раз. Он дает возможность восстановить все лесное управление и науку. Он дает возможность спасти миллионы, в том числе и поголовье, которое сегодня в этих лесах существует. Я попросил, дайте мне сводку за последнее время, как рассматривают дела, связанные с браконьерством и нарушением порядка в лесу. Я просто ахнул. Три высокопоставленных чиновника в Якутии отстреляли в заповеднике 12 голов оленей. Никаких расследований, никаких замечаний. Вот рядом... В Рязанской области опять большие начальники, два лося застрелили, опять никаких расследований, ничего. Что касается Рашкина, он готов заплатить штраф в соответствии с нарушением. Мы готовы помочь восстановить все, что связано с потерями для природы, но попытка уголовной расправы сама носит абсолютно криминальный характер. Те, кто этим занимаются, должны понимать что они подрывают элементарную стабильность в стране. Начиная от наших кандидатов в губернаторы, кончая народным хозяйством, эта рейдерская атака после выборов только усиливается. Она усиливается в связи с тем, что нас поддержало абсолютное большинство граждан, что мы получили поддержку талантливых людей, что нас поддержала Академия что мы подготовили программу «10 шагов достойной жизни» и целый пакет. Мы подготовили свой бюджет развития. Эту линию, эти наказы граждан наших избирателей мы будем проводить последовательно и неуклонно.